Нет ни пифи, ни треноги, Бьются тени в тревожных снах, Мирозданию валятся в ноги, Молит небо, животный страх. Ты припомни, отважный гракх Грохот, грозных сражений, буря, обратили собратьев в прах, души буйствуют, в царстве фурий. Ложь и правда, в одних словах. Боль не выразить даже взглядом. Не печалься, смиренный Гракх. В это, небо, мы ляжем, рядом.